Исторический момент для нашей кафедры, значит, у нас студенты начали уже осваивать микроконтроллеры. Добавить можно вот. скорость решения? Да, по идее Значит, ладно. мало того, начали Все. уже осваивать драйверы для шаговых двигателей. И Если в перспективе сделать. надеемся, что процесс пойдет и будет сделан координатный столик. Владимир Николаевич, вот сюда, пожалуйста, подсветите. Ага. Можно я это... Отлично переработают светодиоды. О, О смотри, Сейчас, just a moment, Константин выполнил. Он уже спокойно программирует контроллер. Я еще здесь ничего не знаю, это стандартная пока программа. Я думаю, поищу, попробую, что-нибудь, на эту цель. Ясно. Ну, уже вы посмотрите, что. Просто безобразие какое. Значит, отличный, просто великолепный результат. Ну, теперь уже Константина Про... Россия сфотографируется. Константин Константин. <с Россия> Советский Союз. Советский Союз. Нет, конечно, Россия уже. Владимир Николаевич. Так. Значит, как Вас Владимир Николаевич представит Санкт-Петербургский государственный политехнический университет имени Петра Великого? Да. Меня можно тоже сфотографировать, только надеюсь, что меня никто не узнает. Значит. Всем привет! Александр Попов. Все, можно вступить.